Когда сядет пыль под забор, когда оружие сдадут на склады, когда вдруг станет милосердным бог, когда гостям незваным будут рады, когда долги научимся прощать и драки не устраивая спорить. Запоры когда-нибудь Когда сядет с под сапог Когда оружие сдадут на склады Когда вдруг станет милосердным Бог Когда гостям незваным Бог